Там, уже жополягушки. Я понял, это два прохода просто. Охереть! А прикольно выглядит порча. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Exilis Games, мы начинаем с вами играть в Darksiders, вроде день, блять, Детенитив Edition. да, Дезенитив, ну Дезенитив, Детенитив, не важно, короче, игра про смерть, вторая часть, у меня есть и первая, если зайдет, мы и первую поиграем, но в чем самая суть, сама фишка, все части, которые вышли, они идут параллельно друг дружке, поэтому события между ними не пересекаются, и э, разницы нету, какую какой играть, в первую или во вторую, или в B в третью. <клышь> Начнем со второй. Пустая ячейка. А, данная игра поддерживает автосохранение. Не выходите из игры, когда на экране значок автосохранения. Хорошо. Хорошо. Сложность нормальная. Настройте гамму так, чтобы внешние руны были слабо видны, но все еще видимо. <клышь> Нормально. А Здесь мы играем за смерть Не может быть никакой жизни беспорядок На русском Добро, зло, тьма, свет Во вселенной все должно находиться в равновесии Таков закон обугленного совета Поставленного создателем для сохранения самой ткани мироздания Но равновесие было нарушено Даже сейчас земля догорает Идя во власть демонических лордов. А разрушитель со своими приближенными строит новое царство. Говорят, Апокалипсис начался из-за того, What? что всадник война, что он без разрешения отправился на землю, чем и обрек человечество. Но что же другие всадники? Бесстрашные орудия совета. Где ярость, раздор и смерть. Чтобы понять их имена, нужно сначала узнать другое. Не Филиппы, Поклятое порождение ангелов и демонов. Неделимые предали мечу вещества, которые может Но четверо из них устали от резни и убоялись, что их наступление будет угрожать равновесию. Так был заключен мир. Четверо стали служить Совету в обмен на невообразимую силу. Там Первая часть война. Первым же их заданием... Второй всадник Смерть Вот сейчас мы будем за него играть Третий всадник Ярость, по-моему Теперь взглянем на одного из четверых Не на войну, которая лежит в цепях перед советом Взывая о своей невиновности А на того, кто отправится спасать своего брата любой ценой Его называют по-разному Всекубитель, палач мы же будем звать его смерть -хо -хо, хорошо игра старенькая вроде относительно а можно я чуть громче сделаю голос ни хера не слышно боти... все нормально громче но... получилось отлично да люди типа честно что было уничтожено из-за апокалипсиса ты не имел, как это да какое музыкальное сопровождение шикарное Найти хранителя тайн. Ну выглядит симпатично. <coughs> у нас есть ворон, у нас есть конь. Вы саундтреки слышите? Светится, когда есть возможность призвать отчаяние Так, это прыжок на пробел C призвать или отправить Хорошо Альт, чтобы сделать рывок Прикольно, интерфейса как особо такого нету, чисто карта. Пока неплохо, довольно-таки. Мне придется идти одному. Альт, чтобы уклониться от атаки. Короче, это слэшер. Ага, и добивание на ешку. О -о -о. Красиво. Нажмите один, чтобы восполнить здоровье. Нажмите О, чтобы открыть снаряжение. Осы. Дополнительное оружие. Прикольно. Нажмите правую клавишу мыши, чтобы допол атаковать дополнительным оружием. А у меня есть дополнительное оружие? Урон медленный. Надеть. А, вот. Все, я одел. Надеть. Офигеть, так тут еще и виды изменения есть. Все, я понял. Темная крепость. <клес> найдите способ спасти войну, найдите хранителя секретов, заберитесь на верхушку. Неплохо. Пока неплохо. А внизу что-нибудь есть? А внизу нет ничего. Но тут же много и секретов, я думаю. Хорошо, это Девил Майкрай. Девил Майкрай вместе с äh, принцем Персии, да? Бля, yeah. как, как красиво. Хорошо. Хорошо. <coughs> Смерть может ходить по деревянным балкам. Нажмите Space, чтобы прыгнуть к балке и хватиться за нее. А, Shift, чтобы развернуть. А я хочу спуститься ниже. А, ага, разбиться нельзя но там видели сундук внизу блять а как до него добраться красиво очень красиво а если вон с того нижнего А с него я допрыгнул? А, подожди, я там откуда-то смогу прийти. Хорошо. Так, даже интерактивность с объектами какими-то есть. Там я был. Там я не был. А, -а, а понял еще прыжок дополнительный <связывая> пока пока все неплохо какие-то ботинки нашел <связывая> защита 4 защита 1 надеть о секира а это получше будет, чем наши. Бегите прямо к стене и прыгните с помощью Space, чтобы скрапаться по ней. А, стоп. Пошли. Так, и тут по балкам, правильно? Хорошо. Нажмите Е, чтобы отпустить балку и выступ. Короче, это просто обучение такое своеобразное. Тихо-тихо, кони, кони, блядь. Все, отлично. Главное, я думаю, попирать все, что выпадает на, на данный момент. Так, нажимая на F, у нас хитпоинты появляются. Хорошо. <coughs> пока, пока не сложно. Самое кайфовое, что я вижу, это то, что можно комбинации будет делать. Вот комбинация это круто. А, я могу только прыгать? Короче, обучение... Ой. Так, я... Мне кажется, ли я под текстурой? Или где я? Почему я не двигаюсь? Так, снаряжение. Что-то новенькое выпало. Еще какая-то булава. Так, у этих защита получше будет. Так, а вон кек стоит этот. Почему я не могу просто скарабкаться? Что за фигня? Или мне вот так вот медленно ползать? Куда мне? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ебать. Ледя на диган. А, так это босс? Опа, хорошая комба получилась. А Так все как... Еще и анимация убийств А неплохо Пока Пока неплохо <coughs> Долетел? Долетел Действие На Е действие. А, лифт. Я уже не понял, что происходит. Но выглядит все очень симпатично. И особенно музыкальное сопровождение. Так, на Е спрыгивать. Бля, я такой чисто таракан, блять. <laughs> Нет, куда? Все, все, все, все на месте. Так, куда ты прыгаешь? Кринж. А как передвигаться? Не место для лошади. А, все я понял. Мне придется идти одному Не место для лошадей, прыгать. Он меня выгоняет типа или что? Мне придется идти одному. Не место для лошадей. Стой. Это я прыгнул. А мне нужно влево. Все. Ага. А когда прыгнут тогда, подожди. Мне придется идти одному. Одному не придется, я с тобой. Я с тобой, друг, дружочек, пирожочек. Фу. Не место для лошади. Не место для лошади. Так, а куда мне тогда? Подожди. Удерживать вас, чтобы уклониться. А, наверх. Shift-назад. Все, все, все, все, все, все. Бля, реально как обезьяна такая. тык дык дык -ты -ты -ты. Сука, почему так забавно выглядит? Ну, это посильнее будет удара, чем косой. Так, вижу. Идти одному. Вниз? Да, вниз Так, подожди, прыгай Я надеюсь, не, здесь не будет боссов, как там в Элден или в Типа, на таких сложных Но пока вот эта вот вся беготня Это что, Лара Крофт? Блять, Лара Крофт так не умеет Не место для лошади. Почему он лошадь зовет постоянно? Так, нам направо. Наверх. Шифт. Пока ничего сложного. Оба. Так, и куда здесь? Хорош. Не, круто. Вау. Вот это вау. Голоса. Вечные эти голоса. Бесконечная пытка. Мне нужна твоя помощь, хранитель тайн. О а чем в цепях? Я помог тебе однажды всадник. Взгляни, что теперь со мной. Проклинаю тот день. Проклинаю тебя. Осторожно, старейший ворон. Я здесь не для того, чтобы избавить тебя от страданий. Зачем ты Твой брат война. Он пленен обугленным советом и ожидает правосудия за то, что погубил землю. За то, что погубил людей. Почему меня должна волновать судьба твоего брата? Потому что ты знаешь правду. Твои секреты могут его спасти. Да. Совет осудит войну. Отнимет у него силу, выбросит гнить забвение, чтобы скрыть правду секреты не докажут его невиновность всадник но они могут помочь мне исправить его поступки Воскресить человечество безумие если это безумие то кто укажет мне лучший путь не существует Начало его ты найдешь здесь это же древо которое объединяет миры, древо жизни дай мне пройти то, что ты мне дал. Уж обратно. Ты согласился хранить талисман в обмен на его секреты. Голоса. Они проклинают меня и грозят без конца. Они взывают о возвращении. Ну там я что так понимаю... Него? Кто там? Я не могу. Будь. Зачем же хранить их душей? А, то есть там души ч... кого-то. Открывай врата. Пройдешь а вот и первый босс воля твоя обречены на вечный а там нефилимы присоединиться а что насчет войны убьешь ли ты своего брата чтобы уберечь равновесие он невиновен ты так в этом уверен. Что сейчас было? О, а это война. Сразитесь с войной. Блять, больно. Больно. Ага. Блять, ну красиво. Очень красиво. Ну это, наверное, ворон, это не война. Офигенная боевка просто. Он проткнул меня. А, нет, он не попал. А, это ворон. Круто! Открывай портал! Твои секреты умрут вместе с тобой, старый дурак! Я пока назвал мудач! Наши нефилимы, наши души или что это? Это души наших братьев. Неплохой нач... неплохое начало. на краю уничтожения, потому что оно всегда должно уравновешиваться с Созидателем. И в последнем мгновении битвы смерть был изгнан в один из таких миров, проживающих осень своего бытия на самой границе с ночью. Был ли смерть послан навстречу злому Року? Этот ответ можно найти только в будущем Всадника и в его прошлом. Прикольно. Постой, всадник, ты ранен, не прикасайся ко мне. Твое появление дурной знак. Да. Это сильно. Это гномы меня или кто это? Если ты не одумаешься, древний, то я дам тебе причины беспокоиться. Где трево жизни? Жизни? Этот мир умирает. Он задыхается от хаоса и порчи. Мы ничего не можем сделать, чтобы помочь ему. Скоро великое древо тоже погибнет, а вместе с ним остатки моего народа. Разве не это привело тебя сюда, бледный Древо. Твои хаосы и порчи меня не касаются. Нихера себе! Ох, ты нихуй! Я боюсь, что касается. Так, с мелкими легко сражаться. Еще один лезет. Так, ну это изи. Это изи прям. Это прям изи. Хорошо, смотри-ка, смотри-ка. Сундук дай. Ты умеешь сражаться, но порчу нельзя победить при помощи оружия. Найди сестру кузнеца. Спроси ее про пламя гор. Помоги ей, и она поможет тебе отыскать древо. А мне можно, можно и вернуться общаться. к работе. Кто ты такой, чтобы указывать всаднику? Я творец, я старше даже обугленного совета. Уго. Эти руки заложили основание для. А вон древо за ним. Миров. Но это было давно. Теперь они почти забыли, каков на ощупь камень. Тебе не интересно, почему я ищу древо? Я бы не рискнул спросить одного из четверых. Но, Но да, это получается как игра-фильм. Это, это очень круто. вечество, чтобы освободить войну. Битва между раем и адом на руинах земли. Все живое в ужасе. И в эпицентре всего этого И твой брат. Он не виновен. Я и не говорил, что виновен. Древо обладает силами жизни и смерти. И если тебе удастся возродить человечество, значит ты на правильном пути А почему у не открывается? в виду, темная сила захватила древо И путь к нему преградила порча Короче, мне придется их мир спасать первым делом, да? Пути. Новый уровень А, еще и лапаюсь. Получено очков умений Ваш уровень вырос. Каждый уровень дает одно очко умений, которое можно использовать для приобретения новых способностей. Нажмите его чтобы в эти меню персонажей потратить очко умений. Окей. О, -о, -о, о Давайте его и возьмем. -э смерть, переносится через боя-боя, выполняет мощнейший удар косой. А-а-а. Смотри-ка, и карта адекватная время текущего сеанса, список приемов, быстрый пинок, удар плюс space или space при большинстве атак, уклонение, облик жнеца, крест накрест быстрый разрез, удар, пауза удар, удар, пауза удар удар, а, ну это комбо, в воздухе, кулаки, при ходьбе. Прах и отчаяние. Неплохо зовут наших. Нажмите Tab, чтобы открыть круговое меню. А, то есть вот так надо юзать умение. Я понял. Так просто их не нажмешь. Хорошо. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Спейсбар. Мне придется идти одному. Смотри. Не место для лошади. Вот я нажал. Это зелье, это отчаяние, наверное, удар. Все, я, я думал, можно так как-то на клавиши. А еще стрель какие-то стрельбы есть. Окей. Короче, точку вижу, куда идти. Пошли. Но за музыкальное сопровождение 100 из 10. Конкретной информации. Посмотреть карту мира, очки за выполнение. Но мы это посмотрели. Мне придется идти одному. И где мы? Три камень. А как мне считать телепор? А, я типа из древа вышел. Понял. О, да. Конечно, это неплохо. Но, картинка пока красивая. О, класс, это мне надо. Так, ну это какой-то текс. Он нам не нужен пока что. Огонь и вода. Нам куда? Нам сюда. Смотри, к -ка, какой-то змей. Действие. Входящих сообщений нет. А, это фолиант. Так, а можно как-то, ну, быстродействие, например. Назначенные клавиши. Мгновенный удар. И выполняет сильнейший удар косой, нанося врагу урон и восстанавливающий здоровье. смерти наносит 200 единиц ярости. 10% урона восстанавливается. Ключи, сундуки талисманные предметы потребления Измены фалиант. Наставник, основные приемы Долина отца камней Поговорите с Элей а, Параметры Автовозврат от камеры Давай-ка мы вот это сделаем, наверное Вращение мини карты, громкость музыки. Так, ну ничего такого особенного нету. Говорите. Клянусь бородой творца, слухи не лгут. Фига какая милфа! кузнечных землях. Меня зовут Элия, а это мой брат Валус. Мы хранители этой кузницы. Бля, он тут крутой он чел с шлеме. Та, это кузница Творцов? Не, Та да, кузница больше нам не принадлежит. Ее огонь погашен порчей. Но именно там когда-то были созданы темные башни ада и города небес. То есть они создали Кстати, Ара и Ад. безделушки? Ха, а ты, один из четверых, теперь ищешь помощи Творцов? Похоже, все мы не ископали. Я пришел сюда в поисках. И не поспоришь. Древа. Ваш староста упомянул огонь. В чем дело? Да, пламя гор, кровь отца камней. Когда-то оно струилась к нашей кузнице, как и слезы гор. Они придавали нашим творениям невероятную силу, сердце и душа камней. Короче, да. это шикарный интерактивный игрофильм. Горчать их у нас в нашей кузнице теперь тихо. Как это связано со мной? Путь к древу закрыт порчей, ни тебе, ни нам туда не попасть. Восстанови нашу кузницу, тогда сможешь найти древо. Понятно, очередной Я квест. Я выделяю твоих взглядов. Мне дядя, блядь, придется мы поработать. У они воины, однако у нас есть свое оружие. До того, как была утеряна кузница, мы создали могучее существо из камня, гиганта для борьбы с порчей. У него рот не Но открывается. Чтобы его разбудить, требуется ключ творца, который можно сделать только в кузнице. Ты поможешь нам? И что это за котел? Храм, построенный в тени вершины отца камней. О, рот открывается. Там пламя гор было укращено и направлено в нашу кузницу. Отправляйся на запад, пройди через изгарный перевал к пеп. Поговорите с Стейна. Да, у меня выбор есть или что? Не место для лошади. Так, а фиолетовый это мой ворон летает, я так понял. Стейн, это вон тот кекс. А нет, вон он возле ворот стоит. А он и тот чувак, которого мы встретили. Жнец, ты как раз вовремя? Я надеюсь, мы здесь друзей терять Старцы не будем. Они умирают, наш мир вместе с нами, нас осталось всего ничего. Жизнь воина не может быть легкой, древней. Да, она нелегка, но проста. Я всегда считал, что умру с оружием в руках, окруженный трупами врагов. И от такой славной смерти ты скрываешься за запертыми вратами. Э -э, с Порчей невозможно сражаться, и ее нельзя ранить. Можно только убивать тех, кто склонился перед ней. Что за Порча? Каждый удар, что я наношу Порче, это удар по кому-то из своих. Подумай над этим, всадник, прежде чем называть меня трусом. Делай все, чего ждут от тебя близкие древние. Я же отправлюсь к котлу. Садник, на этом пути тебя ждут одни только беды. Если ты хочешь оказаться по пояс в порче, это место тебе подойдет. Отлично, на выход. Знаешь, эти ворота здесь не без причины. Будь ты мне другом, я бы тебя ни за что не пропустил. Ха. но кто же назовет своим другом? Возмездие косы жнеца. Тей научил вас полезного приема. Возмездие косы жнеца. Выбрав меню тренировка, можно разучивать новые приемы. Используйте возмездие косы жнеца, нажимая Alt для уклонения. Плюс. Ага. О! Неплохо. Неплохо. Ну, хорошо. Подожди, так я могу потренить с ним еще. А, -а, а, ну понятно. Понял. Денег нет, но вы держитесь. Куда идти? Как он здесь оказался? Он же наверху стоял. Все, я понял. Мы идем дальше, а он будет сражаться там сам себе. Будь здоров, не кашляй, дитуль. Так Я, наверное, автовозврат камеры уберу Мешает как-то Так, а идем-то мы куда? Смотри, что-то есть Опа, что-то есть О, можно плавать? Торговец Ульгрим может обменивать монеты лодочника. Хорошо. Что за торговец Ульгрим? Так, наверх. Прикольно. Пока неплохо. Довольно-таки. Ничего не пропустил? Мне кажется, что-то там может быть еще. А, подожди, туда пошел. Бля. Ладно, уже полягушки. Я понял, это два прохода просто. Охереть. А прикольно выглядит порча. У меня еще открытый мир? Так, что карта говорит? Долина отца камней. Ну вот мы вышли из нее, мы были в кузнице, в три камня, Йорд, да, тесница, ебать, ебать, вы что? Котел Плавильня И ливневый форт Найдите котел Это мне сейчас нужно вот сюда пойти Через Прохоротый лес, через перевал Вот сюда, правильно? Ну пошли Такое, знаете, получается сейчас Смесь Ведьмака э -э -э -э -э С чем? С Дарк С Сдавил Майкраем а круто. Пока что круто. Плачущий утес. Бля, мне кажется, головоломок здесь будет просто забей. Я не знаю, куда я иду. Стой-ка, смотри, там кто-то был. А вот, видимо, и Вульгрим. Приветствую тебя, всадник, и добро пожаловать. Прикольный такой дядя. Я давно жду тебя. Ты хочешь меня? Вульгрим, что заставило тебя выползти на свет? Я не хочу потерять своего лучшего клиента. Мало ли кто бродит на грани теней Поэтому я и хочу предложить свою смерть. Очень медленно разговаривают Что ты знаешь такого, о чем не знаю я? Я здесь не по своей воле, демон Я просто шел по следу побоища Твои клинки еще не затупились Но он Но прикольный В любом случае я могу тебе помочь у меня есть вещи, которые многими не одобряются. Давай, товар. Обнулители. При помощи черной магии в игре может тереть свои развитые умения. Наследовать синфер, позолоченный заряд. А, -а, а Случайный зачарованный предмет. Случайно... О -о -о -о, одержимое оружие. Могу попродавать ненужное. Так, зелье я продавать не буду. В другой раз, демон. Автоматический сбор предметов. Зна я понял. Мне придется идти одному. Соберите первую главу страницы книги мертвых. Хорошо. Короче, я так понимаю, события здесь просто забей. Добивание интересно выглядит. Я какую-то энергию с них собираю. А, так здесь вообще просто мобы био есть. Не, вообще игра линейная. Но можно просто. Мир открытый, но игра линейная. Что за место? Вижу сундук на карте. Отлично. Подожди, а слышишь, что-то шумит? Да, как мне его забрать? И, кстати, мне выпала какая-то синяя броня. Накидки бродяги. А, неплохо внешний вид изменился. Давайте сохранимся. Не место для лошади. Не место для мне лошади. придется идти одному. Не место для лошади. Спейсбар. Но ну, я вот выбираю, например, заклинание. Не выбирается. Как тебе такое? Если все мобы будут так реагировать, то это вообще будет нет слов. Мне придется идти одному. А большая локация? Как вообще она по размерам? Проклятый Рез. А, как-то умею ум, уменьшить ее. Пока задание. Книга Гор. Соберите книги мертвых. А, страницы книги мертвых растяются по разным мирам. Соберите здесь страниц, чтобы составить главу и продать ее Уильгриму. Окс. Пламя Гор. Эйдар попросил вас расспросить Элию о пламени Гор. Чтобы добраться к Древу Жизни, вначале восстановить Пламя Гор. Хорошо. Блин, а там тоже, видишь, бухточка какая-то, затерянный храм. Проклятый лес. Так, ну нам в ту сторону. Я не попал. Хорошо. Так, нам нужно... Подожди, сундук вижу. Если вижу сундук, я его лутаю. Какие-то безделушки. Так, нам в эту сторону. В эту, в эту, в эту, в эту, в эту. Мы на лошади прыгать можем. Мы вообще все можем. Хорошо, пока мне нравится. Пока все очень круто. Это кто? А, это мобов не трогаю. Так, а вот сундук заберу. Где он-то? А вон смотри что-то летает Чуть не пропустили кстати Это страница или нет? Догнал Не, это не страница, это какая-то метка Блять Но будем собирать 20 меток и 50 тысяч денег Серьезно? Вот так вот просто? Вот так вот просто одержимое оружие? Одержимые серпы. Надеть. А, их еще можно и улучшать. Прикол. А как они бьются? Хорошо. Пошли попробуем. Подожди, здесь кто-то невидимый ходит Так, ну я ему уже скормил предметы Бля, так оно мощное Оно мощнее, чем даже мои Мои косы Окей Ах ты проститутка, блядь Где я? Неплохо Блядь, какое же добивание красивое Но выглядит все изящно Максимально Смотри-ка, справа что-то есть Слева А давай посмотрим, как работает Ну, здесь с одного удара я вылетаю 57 урона А скос у меня выскакивает Там, блядь, копеечка какая-то Описанная Как забраться наверх? Как забраться наверх? Походу, что никак А вон пламя гор Бля, выразительно не, ну респект за игру. А, все, вижу. Где? Блять, что я делаю, сука? Тихо. Ну, конечно, на геймпаде было бы играть куда удобней. Но, чего нет, того нет. Я слышу странный звук. Блять обезьяны <свист> Тыгдык Что там звенит А ну я не могу до нее добраться Потому что там нужно чем-то выстрелить Ботиночки Все погнали, погнали Но вы музыку слышите Музыкальное сопровождение слышите Просто отпад блять обоссаться О еще одна проститутка Пошел он на себя. Ах ты, сука. Ладно, одного убиваю, второй возрождается. Стоять, бояться. Подожди. Я там что-то видел. Блять, тут еще и вылетает что-то. Но симпатичная локация. Однако. Мне по кажется, что за мной бежит толпа. Тихо, тихо, тихо, тихо. Дядя, блядь. В очередь. Проститутки. Ну прикольно. Нашел одержимое оружие. Просто вот. Просто вот. С нихуя. Так. Сюда я пока не могу попасть. А вот сюда могу. А вот здесь такие. Что-то Интересно интересное. Лошади. Наверх. Шиф. Продевай. Хорошо. Короче, просто в сундуках может находиться одержимое оружие. Все. Так, и здесь, смотрите, еще одна есть. Надо запоминать все места, скорее всего, пригодится на будущее. Мне придется идти одна. Давай на коня запрыгивай. На коня буду лая. Смотри, отметка новая на карте появилась. Или это просто направление в локацию. Бля, вот мы и добрались до локации. Пламя гор. Хорошо. А, другалек! Другалек! У нас есть другалек. Помочь, помочь, другальку. Мне нет. Бля, у меня криты по 650 вылетают. Это даже не Я, разорву тебя на много Я разорву тебя на много маленьких камешков. мразь. Бля, мне кажется, что музыку для И этой игры... Музыку для этой игры для Ведьмака а -а -а. писал один Значит, человек. А, правда, всадник пришел в мир. Ну, сколько можно? Ты не Филип. Тот, которого зовут Смерть. Ой. Как ты сюда попал? Свернул не в ту сторону. Вырвал? Похоже, я застрял тут с последним из вас. Если ты ищешь котел, то должен знать, что он давно принадлежит Порче. До сих пор я чувствую рок от огня глубоко в недрах земли. Я все же рискну. Скажи, если ты отправишься туда, ты не мог бы сделать для меня одну вещь. Почему да, бы могу. нет? Но разве я уже недостаточно сделал? Возможно, хотя я считаю, что ты достаточно делаешь только для самого себя, но наша сделка может оказаться взаимовыгодной. Ну, если тебя это не очень затруднит, я... Я забыл там старое металлическое блюдо с изображением двух молотов. Блять, Серьезно! Сумму, но оно моей работы. Это последняя вещь, которую... А, я нет, сделала. тогда ладно, реликвии из домашней семьи. Ты просишь принести тебе тарелку? Вот я это смерть. Но, видишь ли, она мне дорога как память. Договорились. Я принесу тебе тарелку. Бля, я не успел залутаться. А, нет, успел. Это <С> невозможно. <jet pepper> так, сохраняемся раз. И другое, какие-то вещи должны были выпасть. А это мы сейчас по. Стоп, подожди. Э -э здесь пока ничего. У нас синенькая она покруче будет. Это можно выбрасывать. Это тоже. Все, можно тогда скармливать. Интересно, оно как-то видоизменяется? Я не могу. Всего пять фласок. Стоп, сундук вижу. Интересно, есть ли спидраны по этой игре? Мне кажется, есть. И не один. Но. Играть в эту игру на спидране, мне кажется, было бы неуважением. Потому что, блядь, тут столько всего интересного, как по мне. Интересно, загадки здесь сложные или нет? Анимация всех объектов просто обоссаться. Смотри, тому ее выходят. А -а, а! а вот теперь я вижу, чем я буду бросаться. Кажись. Смотри. Кью для прицеливания. А, стой, подожди. На клавишу бросить. Понял. Там, кстати, чел ходил. И смотри, два сундука сзади. Нет, я не могу пропустить. Новый левел. опа опа, опа, опа, опа. Так смотри-ка. Мы можем сейчас оттуда... Оттуда... Взять вот эту бомбочку... И бросить ее в ту сторону. Вон она, смотри-ка. Чудесно. Еще один сундук. Так, какое-то уникальное оружие выпало Зелененькое Но Мне кажется, нет ничего круче Одержимого, вот этого золотого Так, мне куда? Ворон вообще показывает, что в ту сторону надо идти Правильно? Мы ждем по направлению ворона? Или он меня ведет? Но дверь открылась там, не здесь Давайте пойдем сюда Здорово, ребятули! А неплохо получаются комбинить Пока неплохо Так, отключи Опа Там, короче, как я вижу, какой-то ключ нужен Здесь, ладно, понял Тут основ... ну, основные загадки, вот эти вот перебегания Надо быть внимательным, конечно Опа, опа. Так, песню я дальше не буду продолжать. Смотри, там какие-то уёбы. Ну, я да не могу попасть. Или могу. Так, куда дальше? Бля, ну круто. А засядивает? Если игра растянется надолго, будем допроходить проходить на стримах, я думаю. Это если растянется надолго. Так, здесь пока выклей. Нажмите E, чтобы смерть спрыгнул. Выйдя из текущего режима перемещения. Ну, давай спрыгнем. А! Я понял. На Е e просто ты прыгаешь и все, и больше не перемещаешься. А, все, вижу. Надо привыкнуть немножко ко всему управлению. Ну, игра какого года? Четырнадцатого, да, то и раньше. Вышла Оригинальная часть Это же Дезинитив Эдишн Это же я так понимаю Типа текстуры переработанные Ёбаный в рот <св degrees> Сука Не то сделал Хуяк Ой, красиво, красиво, красиво Но какое музыкальное сопровождение Стоп, стоп, отмена Отбой, отбой, отбой Последний был? Хорошо. Бля, нихуя я Наруто под солями бегаю. Посмотри, Наруто под солями. Наруто, вернись. Саски, вернись к Каноху. Так, там что-то может быть. Ничего, там лава. А впереди сундук. Опа, вот и сундук с ключом. Смотри. А нет, я думал, здесь будет ключ. Карта подземелья. А, кстати, да, у меня шного премьесть. удар может иногда поджигать врагов. Давай приобретем. Смерть призывает кровожадных упырей из могил. Неплохо. Бля, я думал, там будет ключ, чтобы открыть дверь. Здорово, ребятули! Что вы здесь делаете? А ярость-то закончилась? место для лошади мне придется идти мне место для лошади а это мой другалет или нет нет нет видимо нет блять с тем как он на меня бежит падла огненная блять больно ходок А, это вот я просто прокачал, это стандартные удары То, что я прокачал, это обычные стандартные удары, которые позволяют меня лечить Вопросов не имею никаких, вообще не имею вопросов А вон там, скорее всего, будет ключ Да, ключ Бля, какой интерактив, а И Из выкрашенные ключи позволяют открывать запертую дверь Нажмите его, чтобы я понял Но мы знаем, где дверь А зажав Z прав. Так, сюда. Короче, я понял. Ворона, которая у нас есть, опа, хорошо. Она указывает путь. Так, нам сюда. Чего? Нет, нормально все. Так, я думаю, надо сделать перерыв. Серия довольно-таки большая получилась первая. О, тут еще и загадки, пиздец. Я давайте, наверное, на этом моменте мы сохранимся.